Привет всем, народ! Сегодня последний день на Бали. Расскажу вам немного про отель, о культуре, о местных жителях, о традициях. Итак, отель наш расположен на скале. Здесь у нас два бассейна. Один ниже, один выше. Вот, видите, протекает. Там ресторан. Номера расположены, видите, ступеньками. И это всюду крутой вид на Индийский океан. Сейчас я одет в футболку, вот, в которой первый раз выехал за границу. Это был Египет, конец 16 -го года, путелка стоила тогда до 300 баксов, для меня это тогда было очень-очень дорого. Помню, дайвинг тогда стоил 20 баксов, я не мог себе его позволить, потому что взял только с собой в Египет 10 баксов на 9 дней, и сейчас я в этой футболке на Бали. С Египта я записал еще тогда три влога. Эти все влоги есть на моем канале для влогов. Кому интересно, посмотрите. Ссылку я оставлю в описании. Теперь давайте я вам расскажу о местных традициях, о людях. Итак, по поводу обслуживания. Отель называется Анантара. Обслуживание здесь очень-очень крутое. Люди все приветливые, добрые. По поводу зарплат. Официанты здесь зарабатывают по 200 300 долларов гид зарабатывает 400 долларов а в провинции зарплаты 100 150 долларов поэтому люди едут на курорты едут в столицу чтобы больше зарабатывать и очень ценится здесь официальная работа что еще есть интересного у них три дня рождения в году один по нашему календарю и два по местному один Год у нас, как у них, два года. Также вечером и утром они задобряют добрых и злых духов, делают корзинки с банановых листьев, такие квадратные. Туда кладут цветы, всякие подношения, зажигают ароматические свечи и молятся добрым духом, чтобы сопутствовала удача, чтобы был хороший день, а злым духом, чтобы те их не трогали. Также они верят в семейную реинкарнацию. Здесь людей кремируют на похоронах. Все радуются, все смеются и провожают человека в другой мир. Еще для вас снял парочку интересных кадров, погнали. Итак, сейчас я нахожусь у храма на воде, будем кормить рыб. Нереально схватить, очень скользкие рыбы. Также хотел вам показать летучую мышь, смотрите, какие они огромные, народ, я еще таких не видел. Ну в длину она, наверное, сантиметров 40. бой. Boy and Boy and girl. Парочка, да? Так, что тут еще интересного? Смотрите, у них есть вот такие вот вышки. Чем больше ступеней, тем больше богов. То есть в этих башнях люди поклоняются богам. Здесь 11, здесь 9, 7, 5, 3 и 2. Нам сюда заходить нельзя, вход только для местных. Еще у них везде на входе вот такие вот врата. Это как бы приветствие. Это правая ладонь, левая ладонь. И видите, два охранника у них так заведено, что добрые духи должны быть страшными, чтобы добрых духов боялись злые духи. Бери, бери, бери. Я не понял, ты чё Перекуши? Не хочешь? Вот прям Итак, приехали мы на сафари Здесь у нас морковка чтобы кормить животных, Давай. чтобы животные кушали и джип и дип -дип -дип. с клеткой, чтобы животные не кушали нас. Привет! Морковку будешь? Итак, угадайте, на коме сейчас катаюсь. Я катаюсь на слоне. Ее зовут Мона. Ходит рывками, покачивается. Короче, крутые ощущения. Здесь у них все слоны девочки. Мальчики отдыхают, а девочки работают. А после сафари мы пришли в ресторан со львами. Ну, как со львами. Львы за стеклом. На этом все, народ. Переходим к делам поважнее. Итак, торговля. В этом видео вы усвоите для себя очень-очень-очень важный урок. Обязательно досмотрите его до конца. Что происходит? Смотрите, график касается уровня. Поддержки я заключаю сделку на повышение. Внимание, ни в коем случае так не нужно делать. Почему? Потому что вам нужно дождаться разворота. В этом и заключается урок. Смотрите, график опускается. И вам нужно просто ожидать. Вот, происходит разворот. И я заключаю сделки на повышение. Маленький откат. И опять заключаю сделки на повышение. Вот, сейчас произойдет разворот. Как я это знаю? Потому что после резкого падения график притормозил. Это очень важно. Народ, в этом видео... Я рассмотрю разные ситуации, есть фейковые развороты, есть обычные. Вот здесь обычный разворот. Вот я ускоряю видео, и все идет как нам нужно. Как вы видите, народ, я прилетел уже с Бали. Привезли мне наконец-то мой рабочий стол, мое кресло. И сейчас я займусь усиленным заработком денег. Я в принципе и так ним занимаюсь. Так, все шикарно, сделки закрываются в плюс, переходим к следующей ситуации. Здесь у нас консолидация, боковое движение, шикарный уровень поддержки, сопротивления, скальпинг идет, но видео не об этом. Здесь для начала нам нужно дождаться, когда график коснется уровня поддержки, потом, когда произойдет разворот, и только тогда нам нужно заключить сделку на повышение. Итак, ждем, касается... Мы ждем, происходит разворот, и я заключаю сделку на повышение. Здесь уровни поддержки сопротивления нам в этом помогают. И здесь у нас простой разворот. Вот смотрите, как торгую я. Все идет отлично, ускоряю видео, сделка закрывается в плюс. Народ, не относитесь к этому видео как к торговле только на бинарных опционах. Это основы, народ. Они работают везде, на криптовалюте, на золоте. Так, что я сделаю здесь? Здесь я тестирую уровень поддержки на безрисковых сделках. Но кто внимательный, тот заметил, что здесь у нас фигура треугольник. Чем ближе график уровня поддержки, тем выше вероятность, что произойдет пробой уровня поддержки. Так и происходит. Но я ничего не потерял. Я заключал безрисковые сделки. Так. Так. График остановился, я заключаю на повышение. Пробую на 2000, видите, фейковый разворот, график продолжает идти вниз. Нам нужно дождаться разворота, не спешим, ничего страшного. Вот я отменяю позиции. Нам нужно дождаться, когда график притормозит. Так, я подготавливаюсь, выставляю уже 20000. Вот, график уже притормозил. Вот, это, народ, отличная ситуация. Видите, я жду, не спешу. Вот, заключаю сделку на повышение. Когда график притормозил, начинает уже колеблиться. Вот тогда-то и нужно уже заключать сделки на повышение. Смотрите, народ, как торгую я. Вот, теперь я заключаю сделки на повышение. Здесь все отлично. Народ, вы это все поймете с опытом. Чем больше вы будете торговать, тем проще для вас будет разглядеть правильный разворот. Вот и все. Здесь все шикарно, сделки закрываются в плюс. Итак, смотрим. Показываю я свои сделки, что они были в одну сессию. Вы видите валютную пару, вы видите время, дата. Проверяйте эти сделки у себя. Ставьте часовой пояс «плюс два». И проверяйте эти сделки у себя Вот такая вот, народ, ситуация Я знаю, народ, что вы ждете видео, которое вас так очень-очень волнует Вернее, не видео, вы ждете ответ на вопрос Проект ли я Alim Trade И я для вас подготовлю видео, в котором все четко по полочкам я вам раскладу Что я не проект Alim Trade. Потому что с этим вопросом меня уже просто все достали Итак, сейчас, народ, подпишитесь на канал, поставьте этому видео лайки, обязательно подпишитесь в Инстаграм, Телеграм, все ссылки в описании. Также я вас хочу пригласить в мою бесплатную закрытую группу по заработку, где я даю сигналы и торгую вместе с вами. Первая ссылка в описании. Огромное, народ, спасибо всем за просмотр, за поддержку. Пока!